Физики КФУ продолжили работу в экстремальных условиях нефтяной скважины. Продавать или наоборот скупать? Разбираемся с рынком криптовалюты. 19 декабря в Москве состояло заседание рабочей группы Министерства образования и науки Российской Федерации по организации и контролю за исполнением плана мероприятий по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2017-2020 годах. Свой доклад об опыте развития исламского образования в КФУ министру Ольге Васильевой представил и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Предложение, которое Ильшат Гафуров внес для дальнейшего рассмотрения рабочей группы, в целом получили поддержку. А мы продолжаем. 20 декабря в актовом зале Института международных отношений истории и востоковедения КФУ состоялась публичная лекция политического публициста, писателя, автора биографий Дональда Трампа и Марина Лепен Кирилла Бенедиктова. 20 декабря в Институте международных отношений и истории и Востоковедения Казанского федерального университета при Центре европейских исследований состоялась открытая лекция политолога Кирилла Бенедиктова. Темой встречи стала революция автономии, проект Макрон и возвращение Жанны Д'Арк. Политическая биография Марин Лепен. Эта тема, я думаю, всех интересует, то, что сейчас происходит в Европе и то, что будет происходить в Европе, скажем, завтра-послезавтра. Но вот Мне бы очень хотелось, чтобы это была вот именно не лекция, потому что ну, всегда, когда есть какой-то контакт с аудиторией, когда понимаешь, что именно людям интересно, это гораздо более эффективно и более плодотворно. Мы будем говорить о том, что конкретно происходит сейчас с Европой, насколько те процессы, которые сейчас в ней разворачиваются, угрожают Европе, ну в том виде, в котором мы ее знаем последние там, десятилетия. Да? Выборы во Франции проходили довольно скучно, ничего общего с тем драйвом, которым сопровождались президентские выборы в США. С удивительно пристрастными репортажами CNN, скурпулезным почетом голосов в каждом штате в прямом эфире и постоянно меняющимися сине красными картами. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ News. Для всех любителей кинов КФУ есть отличная новость. В университете прошел показ лучших короткобитражных фильмов России 2017 года. Подробнее смотри в нашем сюжете. 20 декабря в Казанском федеральном университете состоялся день короткометражного кино. Мероприятие прошло в рамках флешмоба по России. Мероприятие проводится дирекцией Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Сотрудничество с КФУ ведется уже не впервые. Мы здесь проводили форум в Римкино направления киножурналистики, а осенью здесь шла прям такая большая секция интенсив по пиару в кино. Мы, в принципе, планируем продолжать сотрудничество. Сегодня мы даже дадим задание зрителям, чтобы... Они написали рецензии. Лучшие из них будут опубликованы. На показе представлены картины «Повесть мизантропа», «Двойка» и другие короткометражные фильмы. Все киноработы сняты молодыми режиссерами и были отмечены и удостоены наград на различных российских кинофестивалях. Для авторов короткометражного кино такие показы весьма полезны. Это позволит приобрести новых поклонников и сделать режиссеров более знакомыми аудитории. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универ -Ньюз продолжаем рассказывать вам про экспонаты музея имени Николая Лобачевского. Что заслужило ваше внимание на этот раз, ты узнаешь прямо сейчас в сюжете Олега Кашина. Каждую среду редакция «Универньюз» рассказывает про экспонаты музея имени Николая Лобачевского. Это самый молодой музей Казанского федерального университета, который был открыт 1 декабря, в день рождения великого ученого математика. В кабинете Николая Лобачевского висят на стены старинные часы. Эти часы в 1838 году заказал Иван Симонов, ректор императорского Казанского университета. Часы изготовил великий часовщик своего времени Фридрих Гаут. Футляр часов изготовлен из дорогих пород дерева и имеет природный рисунок в виде пламени. Такой эффект достигнут при помощи специального распила дерева. Если обратить внимание на циферблат, то можно увидеть надпись «Фридрих Гаут, Санкт-Петербург, марин империаль что означает «Часовой мастер императорского флота». Эту надпись Фридрих Гаут писал на всех своих часах после того, как был удостоен этого почетного звания. Механизм этих часов позволяет им ходить очень точно. Кроме этого, к часам подводилось электричество, в специальных клипсах зажимали соголенные провода. В ближайшее время эти часы восстановят, и после долгого отдыха они снова пойдут. Олег Ашин, Светлана Фролова, Ленардо Влетьяров, Универ News. Физики КФУ выяснили, как ломается защита важнейшей составляющей при добыче черного золота. Что же творится в суровых условиях нефтяных скважин, узнавала Аделя Шамилова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 Именно благодаря, видимо, этой работе вот у нас будет большой проект, связанный с тем, что мы должны будем полностью характеризовать химический состав вот таких аморфных углеродных слоев. Ученые уверены, что проводимые ими исследования помогут оптимизировать технологические процессы в индустрии создания оптических волокон защитным углеродным слоем для их использования в геологоразведке нефтяных скважин. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Соучредитель сайта bitcoin.com Эмиль Ольденбург продал все свои биткоины и объявил, что у этой криптовалюты нет перспектив. «Правда, это или очередная утка?» – разбиралась наш корреспондент Анна Глазунова. Технический директор и соучредитель сайта bitcoin.com Эмиль Альденбург продал все свои биткоины, заявляют различные СМИ. По его словам, у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты, а вложение в него – самые экстремальные инвестиции, которые только можно сделать. Почему же, когда криптовалюта начала набирать такую популярность, сам соучредитель сайта bitcoin.com делает такие неожиданные заявления? Давайте разбираться. Знаете, два варианта. Это не подтвержденная информация, потому что если бы это было прям правда, то ничего его бы не смутило выставить э, свой биткоин-адрес, на котором его биткоин и о том, куда они ушли, что он их типа продал. Это может быть специальной волосной уткой для того, чтобы уронить биткоина и купить, купить его подешевле. Вот В целом, Эмиль Альденбург не верит, что биткоин станет валютой для повседневного использования. Все это делается для того, чтобы люди продавали свои биткоины дешевле, а акционеры более опытные осведомленные смогли зайти на рынок с минимальными затратами. Например, я известный человек, который владеет биткоинами, да? и я говорю, что я в них не верю, и вот сейчас их продают, то рынок пойдет вниз. Точно так же, как, например, сейчас, я не знаю, Тим Кук, глава Apple, скажет, я не верю в Apple, я продаю акции Apple. Вы представляете, что будет с акциями Apple? То есть это закон рынка. На прошлой неделе курс биткоина обновил рекорд, превысив отметку в 20 тысяч долларов. За год пиковая цена этой криптовалюты выросла в 20 раз. Посмотрим, как будет меняться ее цена в ближайшее время. Тогда можно уже будет делать какие-либо выводы. Анна Глазунова, Универньюз. На этом все. Следи за нами в социальных сетях и не пропускай наши выпуски. До встречи на универтв.